В магазине в первую очередь находим витрину с дезинфектантами. Все есть и жидкие дезинфектанты, и салфетки. Цены вы можете сами смотреть здесь. Очень хорошо все снято. 1 евро, 2 лево. Туалетные бумаги тоже завались. Так же как и различных салфеток. Мокрых, сухих, в общем разных. Вот Витя демонстрирует. Мы купили целую пачку антибактериальных салфеток. А вот да, отдел, отдел с гигиеной. Mm -hmm. Гели. Такие, такие, разных фирм. Ну, сколько наша Это Подорожало. Mm -hmm. Да, подорожало. Это стоит уже почти 20. Как видите, в магазине большой выбор продуктов. А это отдел итальянских сыров и колбас. Очень вкусный. Мы всегда здесь покупаем сыр. Рыбный отдел тоже полон. Накупили кучу продуктов в Парк Март. Здесь все работает, все есть, включая дефицитную гречу. Мы едем домой на дороге на стоянке везде много машин люди живут делают свои дела и коронавирус им не почему морскую звезду Сюда! выбросила на берег да вот так вот лежит тут на берегу можно сказать загораем это я еду еду еду, еду. А! давай давай Рука. рука, где моя рука? Ой, все, все пальмой. Гуляем, смотрим на море. Отдыхаем, солнышко. Но немножко не хватает тепла. Да уж, это точно. Мы скучаем по теплу. Но уже осталось недолго. Мы потерпим. Золотые пески. на целый рапанчик. Вот этот маленький. Это какая пена. спининого Очень большой. Травточки. Почему? здесь вот рапанок очень много. Идет. Вот и море. Очередной день у моря. И сегодня уже не такие сильные волосы. Такая панорамка. Печалька. Никого. Но чайки уже в воде. Значит, будет хороший бывает. день. Кто-то кроме чайки никого не вижу. Наши находки на берегу. Миди почти живые. Здесь такая чудная вода из-за водорослей. Здесь ужасно много водорослей. А еда какая-то проживает? Наверное, еда. Мы среди яхточек гуляем. Да. Капитан, отдать концы в воду. Концы. Ну ладно, можешь пока не спешить. Еще успеешь отдать концы. Полный, полный вперед. Так, а это привет нашему любимому Владимиру коту. делает зайка делает ласточку кошка привет <сélит> <сélит> <сélит> отлично семь футов под килем картина маслом Берите. называется лодка я и море это рабочее название может быть другое название. Зайка в лодке, не считая собаки. Не считай, да. Зайка в лодке, не считая лодки. <сёк> <сёк> вот впереди сволачище. Да, грунты с горы сползают. Но не сильно. И все построечки ползут-ползут вниз. Ага. Увлажнение носоглотки – самое главное в борьбе с коронавирусом. Это точно. Пока. Не вот такие прекрасные сосны дают нам такие прекрасненькие шишки. Гуляем без масок, но от людей держимся подальше. Первая запись не удалась. Сейчас сделаю дубль 2. Сегодня 11 апреля. И, наконец, мы дожили до солнечных дней. Сегодня прекрасный солнечный день. Море спокойное. И мы на пляже сейчас будем загорать. Может быть и недолго, но во всяком случае на солнышке очень тепло. И это всего лишь э, седьмой день после нашего карантина. На пляже очень много людей. Мы как раз снимаем промежутки, пока с двух сторон на нас надвигается такое большое количество людей. Ну, очень но, много это увеличение. Ну, ну с одной стороны пять человек, и с другой 7 Поэтому мы как бы выбираем момент между людьми, чтобы немножко поговорить о прекрасной погоде, о солнечной Болгарии, о том, как здесь все прекрасно. А сейчас я даже протестирую немножко воды. Ну, ужас какой! Вода начало купального сезона. Да, ну. Конечно, в условиях пандемии коронавируса купаться в воде 8 градусов, конечно, я бы не советовал. Вот мы сидим и загораем на песочке. Пока не раздевались. Загар пошел. Загар но, пошел. Первый загар пошел. Но на песочке сидеть очень тепло. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы будем вам рассказывать, как мы переживаем коронавирус в солнечной Болгарии. Сейчас мы займемся спортом. Сегодня у Пупсона просто вид умная сексия. Сексия нашего фуксона. Хочу вам представить. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки а тоже, лайки. иначе хуже будет. Иначе секси не будет. <свист> так, это блогер-спортсмен делает. Упражнение планка. Две минуты, три минуты, пять минут. Пять минут планки. Хороший результат. Это наша полоса препятствий. Наши 800 ступень. Ну, конечно, меньше. Но так примерно. Поэтому всегда будешь в форме, Пока ходи, не ходи каждый день по три раза и будешь в форме.